Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко, и вы на моем канале о трейдинге и инвестициях. Итак, биткоин, наконец-то, спустя практически три месяца, начал такие свое движение из бокового диапазона и преодолевает психологическую и техническую отметку в 10 тысяч долларов. На сегодняшний момент, вот на момент съемки видео, уже 10 300. И, честно говоря, вчерашнее положение вещей говорила о том что скорее всего это движение будет ложным и вот эта вот свеча которая формировала очень интересный настораживающий ложный пробой уже сподвигала меня на то чтобы писать пост о том что мол все пропало не нужно спешить заходить в фланги а скорее присматриваться к шартам но так как все-таки решил я подождать, ибо диапазон флета был достаточно долгий, три месяца, все-таки выход из которого на объемах должен показать, в принципе, продолжительное движение. Я не ошибся и, собственно, сегодня мы наблюдаем пока что, по крайней мере, устойчивый хороший рост. Я бы даже сказал импульсный, потому что по отношению, по сравнению с предыдущим, с предыдущими месяцами данное движение достаточно неплохой, устойчивее. Итак, несколько факторов, которые могут говорить нам о дальнейшем росте данного актива. Давайте сейчас на них посмотрим и порассуждаем. Ну, наверное, первоочередное, то, что видят уже все, наверное, только ленивый в твиттере не писал о том, что мы все-таки вышли из нисходящего треугольника. Давайте перейдем на недельку, и здесь будет более лучше видна объемная вся картина. Вот эта вот линия, скажем так, нисходящего тренда, которая у нас длится на протяжении очень долгого времени, с 2018 года, наконец-то была пробита и пока что показывает закрепление за ней. Это первый фактор в сторону того, что все-таки инструмент начнет дальше расти, но опять-таки не будем забывать о классике, будем смотреть на сопротивление, которое нас ждет в ближайших уже 10 500 оно вот-вот должно настигнуть их и есть все предпосылки к тому, что этот ценовой уровень будет пройден, при том, что вот эта пунктирная оранжевая линия это как раз месячный ТАР, то есть месячная волатильность биткоина и мы можем видеть то, что как-то очень подозрительно раз, два, три раза практически инструмент от этих уровней отходил. Но на то это и месячный АТАР. Сейчас инструмент показывает хороший стабильный рост. Ну и я думаю, что он продолжится. Итак, до каких цифр мы можем все-таки увидеть рост биткоина? И с этим вопросом я, естественно, обратился к статистике по волатильности. То есть, опять к тому же АТАРу. На ваших экранах на оранжевой полосой обозначен годовой АТАР, первый это вероятность 68% разворота от данного уровня. Ну и выше еще мы наблюдаем то, что есть красная линия, 95% вероятности разворота от данного уровня. По ценовым показателям это у нас будет 11,800, будем говорить, и 14,600. Естественно, данные очень приблизительные, понятное дело, что это все... Лишь своего рода теория и если доверять. Данным показателям нельзя, но брать их во внимание и анализировать их в комплексе с остальными фильтрами, будь то технический или фундаментальный анализ, анализ естественно, нужно. Но скажите вы, да, конечно, хорошо то, что биткоин начал расти и растет он действительно стремительно, а что же делать, где же искать точку входа? И, наверное, это самый основной вопрос, потому что все прекрасно понимают то, что инструмент начинает раздуваться, Единственное, конечно, то, что мне никогда не нравится, это вертикальный полностью рост. Мы не раз уже наблюдали, к чему это все приводило и на самом биткоине, и на всех остальных активах. Давайте даже возьмем недавнюю Теслу, посмотрим, что с ней происходило. Происходил у нас практически вертикальный рост. Видим, да? Ну и получили сейчас откат. Конечно же, не будем говорить о том, что данный рост закончился, возможно, это еще коррекция, но... Тем не менее, то происходит то, что и должно было происходить. Чем вертикальней подъем, тем существенное будет падение. Давайте пробежимся быстренько по альткоинам, посмотрим, что мы имеем. Имеем эфир, прекрасное движение. Наверное, в комплексе выглядит еще сильнее, чем даже биткоин. И это очень хорошо, так как у меня большая доля актив в эфире находится bnb он же binance coin пока что еще опаздывает ZEC тоже присоединяется к общему ралли ripple ну, мало здесь о чем можно говорить я уже давным-давно похоронил этот инструмент давайте его даже удалим с watch листа он не нужен ADA тоже удивляет подходит примерно к тем показателям на которых у меня был закуп Случайный, к сожалению. Так уж произ... произошло. Тестировал определенных роботов. <с> ну и роботы мне накупили этого актива на приличную сумму. И сейчас как раз это все дело возвращается в ноли практически. Но ну, бывает всякое. Так, эфир классик пока что за своим старшим братом не очень сильно успевает. По крайней мере, старается что-то делать. Ну, возможно, потенциал у него еще какой-то есть для роста. Нео как-то очень слабенько. Ну и... Практически мы здесь все посмотрели. Дальше у нас пошел фондовый рынок. Ну, давайте посмотрим на фьючер по S&P 500. Ну, а здесь, в принципе, ситуация такова, что ждем заседания ФРС, потому что от этого будет зависеть дальнейшая политика. То есть то, что будет озвучено в дальнейшем, в принципе, я думаю, что отразится как-то на рынках. Поэтому все замерли в ожидании данного заседания давайте вернемся относительно вернемся к тому где же все таки искать точку входа ну очевидно то что нужно ждать определенной коррекции и уже плясать от этого потому что естественно можно заходить сейчас и можно заходить в любой момент вопрос только в том что вы будете делать дальше и соответственно сейчас ну как бы я с своей стороны смотрю я здесь точки входа не вижу то есть хорошо, что у нас здесь есть уровень сопротивления, возможно мы его конечно пройдем, но что делать дальше? Я скорее всего буду ждать э, коррекционное движение, смотреть уже на эту коррекцию, как она себя будет проявлять и уже от этого будем плясать. Поэтому как произойдет какая-то коррекция, я естественно буду высказывать свое мнение в очередном обзоре движения цены биткоина. На этом у меня все, большое вам спасибо за внимание, до новых встреч, пока!